Сегодня выпуск будет состоять наполовину из известных брендов, таких как Samsung и Nokia. Поэтому просьба сильно не бомбить. Дизайном телефон мне напоминает ухмыляющегося китайца. Кирпичик добротный, выпускался с 2002 года, имеет батарею на 750 мАч. Телефон, к сожалению, поддерживает лишь черно-белые цвета. Когда я искал обзор на этот телефон, я увидел видео, в котором увидел вот такую вот картину. Да это же матрешка. В плане замены корпуса телефон поддается быстрому ремонту. Что-то китайцы слишком много требуют за этот телефон, аж половиной тысячи рублей. Чем примечателен этот телефон? Расположением кнопок. Такое ощущение, что из джойстика растеклись сопли. Это смотрится весьма забавно, если не думаешь, что это сопли. Имеет 1,8 дюймов экран, черно-белый. Выпускали в 2009 году. Камеру не имеет, зато есть фонарик. Легендарная и очень надежная звонилка по очень низкой цене – всего полторы тысячи рублей. А вот про существование этого телефона я, не пушу, ребят. я его никогда и нигде не видел. Наверняка в далеком 2012 году это был очень дорогой телефон, и его мог не каждый себе позволить. Телефон видимо защищенный по стандарту IP67, в воде он может пробыть на глубине до 1 метра и не более 30 минут. Имеет добротную батарею на 1300 мАч, экран 2,2 дюйма со разрешением 240 на 320 пикселей, поддерживает microSD карты до 32 гигабайт. Имеет легендарные 2 мегапикселя камеры. К сожалению нет 3,5 мм, мини-джек. Bluetooth блютуз. В версии 3.0. К сожалению, гаджет без фонаря, зато с маленьким ушком. С помощью которого телефон можно прикрепить на шею. Ну или... Можно куда-нибудь себе на хер повесить, например. А чё, так можно было, что ли? Цена за такой телефон 4.5 тысячи рублей. Еще один защищенный от воды и пыли телефон компании Samsung, только уже раскладушка, дисплей 2,2 дюймов, вполне достаточно для раскладушки с разрешением 182 на 320 пикселей, поддерживает microSD карты до 16 гигабайт, печально конечно для 2010 года, имеет 2 камеру, что неудивительно. батарея на 1300 мАч, ну, в принципе, добавить нечего. Хотя, подождите, я забыл сказать, сколько отдать за него придется. Всего 3800 рублей. Всего-то. Когда я увидел этого монстра, я не поверил своим глазам. Ну, не может телефон таких размеров иметь аж 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Также есть модификации с 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти. Обладает 3,5-дюймовым экраном, имеет фронтальную камеру аж на 8 мегапикселей и основную на 16 мегапикселей. Правда ли это? Емкость аккумулятора 2000 мАч, что в принципе норм. Обладает разрешением экрана в 800 на 340 пикселей. Работает на Android 8.1, имеется Bluetooth и Wi-Fi само собой. А также на нем установлен 4 процессор с частотой 2,4 ГГц. Ну слушайте, одни плюсы. Но так ли это на самом деле? Меня по этому поводу терзают смутные сомнения. В общем, стоит этот мини-смартфон аж 7000 рублей. Давно у нас в выпусках не были кнопочники премиум класса. Сегодня тот самый выпуск, когда нужно заполнить этот пробел. Каковы его плюсы? Большой 2,2 дюйма экран с разрешением 480 на 320 пикселей, фонарик круглый, не знаю, можно ли назвать наличие 1,3 целой мегапиксельной камерой плюсом. Батарея аж на 2850 мАч, что гарантирует долгую работу с гаджетом. Ну и конечно, типа золотые боковые обтекающие вставки, больше похожие на выпирающие рыбьи жабры. Цена на этот телефон вас приятно удивит, за него китайцам придется отдать всего 1600 рублей. Один из самых неудачных телефонов компании Ashmobile. Покупатели жалуются на излишнюю пластмассовость этого девайса. Также жалуются на то, что очень плохо работает камера, что очень плохо запаковали телефон и так далее. Несмотря на наличие четырех слотов для сим карт телефон по-прежнему остается ущерб таким же, как и его батарея на 800 мАч. Дисплей большой на 20,8 дюйма, но это ничего не меняет. Если телефон G значит так тому и быть как говорится в семье не без урода в общем свои 1600 рублей он явно не стоит вот вы никогда не думали что будет если скрестить проектор и смартфон получится вот этот вот флагман но ну, сначала немного характеристик 4 гигабайта оперативной 64 гигабайта встроенной памяти 8 ядерный процессор имеет 5,9 дюймов экран Емкость аккумулятора 4100 мАч, основная камера на 13, фронтальная на 5, можно было и 8 мегапикселей вставить. Разрешение дисплея 1920 на 1080 пикселей. В общем, да, вы не ослышали, смартфон действительно оборудован проектором, Черт возьми. И это очень удобно, блин. Особенно если не хочется покупать огромный и громоздкий проектор, который нужно подключать к компьютеру, а тут у тебя все под рукой, так сказать. С помощью этого проектора можно показывать как презентации, так и смотреть видео, например, мои, играть в игры и так далее. Смартфон, конечно, превосходный, но с 40 тысячами рублей расставаться не очень хочется. Очень нестандартный телефон для выживания. Все от того же бренда, что и предыдущий. Защищен по стандарту IP67, что, ш... блин, можно же было сделать IP68, бо IP67 как-то слабовато, но тоже вполне сгодится. Телефон ну очень нестандартный, слишком много физических кнопок. Навеивает на ностальгию по тем временам, когда модно было вкручивать смартфоном кучу физических кнопок. На мое удивление это Android смартфон с 4 процессором. Дисплей немного пострадал, 2,4 дюйма. 1 гигабайт оперативной и 4 гигабайта встроенной памяти. Но зато батареи на 3600 мАч. Разрешение дисплея 320 на 240, что тоже очень слабовато. Основная камера на 8 мегапикселей, про фронтальную камеру ни слова. Неудивительно, что с таким пакетом функций этот телефон практически никто не покупает. Так еще и цена на эту мысль подбивает. 13 800. За что спрашивается? Непонятно. Ну и напоследок опять фонарикофон, уже второй выпуск подряд. Как-то странно. Этот будет немного прокаченнее предыдущего собрата из прошлого выпуска. Экран на 2,4 дюйма, 2000 мАч аккумулятор, дизайн динамика мне немного напоминает одну из самых легендарных телефонных марок. Догадались? Если не догадались, то это Sony Ericsson. Ну скажите же, похож, да? И на этом прелести заканчиваются, хотя нет, у него же есть фонарик, состоящий из 5 LED фонариков, цена 1200 рублей. Вот такой вышел выпуск, подписывайся на канал, смотри прошлые выпуски, если их не видел, их очень много, поэтому обязательно ознакомься. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю в то же время, пока!